Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Трансляция начнется через четыре минуты. I can't take it and I can't take it and involve it I need a way to get out of it I can't take it and I can't take it I it I need a way to get out of I can't take it and I can't take it and involve I it I need a way to get out of Всем привет, кто будет подключаться сейчас к нашей трансляции, кто будет смотреть ее в записи уже после. На часах у меня сейчас 14 часов Москвы, и значит можно начинать нашу сегодняшнюю встречу. Так, сейчас камеру чуть поправлю. Я представлюсь, меня зовут Александр Казанцев, я руководитель проекта и основатель просторобот это издательство научных настольных игр я доцент кафедры информатики и математики глазского государственного педагогического института и эксперт в области геймификации и образования и сегодня я как раз хочу поговорить рассказать о том, как можно применять, как использовать настольные игры в образовании, и поговорить о безмашинном обучении, информатике, робототехнике, программировании, то есть это вот, направление, и рассказать о том, как настольные игры применяются как раз в обучении информационным технологиям. Итак, еще раз всех приветствую, кто подключается к нашей трансляции, приветствую всех, кто нас смотрит. Сейчас я переключусь на презентацию, и э, мы сможем уже... Так, сейчас я включу, чтобы меня было тоже видно в маленьком экранчике. И э, начну рассказывать о, м, том, что, м, о, ну, о нашей текущей сегодняшней теме. Так, сразу говорю, кто смотрит меня сейчас на Рутубе, я вижу э, чат. Если э, вы можете туда писать, если вы тоже видите чат, если вы меня хорошо слышите, э, если какие-то возникнут вопросы в процессе моего рассказа, не стесняйтесь, э, отписывайтесь. Я все прочитаю, все э, как раз э, отвечу на ваши вопросы. Можете написать, откуда вы, кто меня сейчас смотрит, чтобы я не был один, как бы, на лекции, как наедине с собой. И у нас такой получился небольшой интерактив. Итак, ну, я вижу, что трансляция на Рутубе идет, тоже, значит, она существует. Сейчас я проверю еще раз. вижу, что трансляция Да, голос мой тоже слышно. Буду говорить чуть-чуть погромче, чтобы меня было лучше слышно. И вернемся, поехали уже, начнем конкретно по нашей теме. Настольное образование и безмашинные методы обучения в информационных технологиях. Ну, первая тема, которую хочется затронуть, это настольные игры в образовании. На самом деле, тема не новая, тема вообще даже игрификация образования тема не новая, но обычно про нее вспоминают только до того момента, как ребенок идет в школу. То есть игры. Это неотъемлемая часть дошкольного образования, но как только ребенок попадает в школу, считается, что надо его приучать учиться по учебникам, никаких игр, это все баловство и тому подобное. И я здесь и соглашусь, и не соглашусь. Почему? Потому что игры, они разные. И в том числе и настольные игры, они разные. Ну, в принципе, вот такая маленькая иллюстрация, это вот такой выборка. Даже менее 1% того, что есть на рынке из настольных игр, которые можно отнести к образовательным. Ну, мы больше -то привыкли родители к тому, что есть развивающие игры. Ну, Здесь тоже есть развивающие. Но мы поговорим именно об играх, которые чему-то учат. Ну, почему? Почему? Потому что я вообще все игры делю на нескольких таких составляющих. Это Первое это методические игры. Это игры, которые можно применить как учебное пособие, либо которые служат дополнением какой-то в главе учебника, либо там изучением какой-то определенной тематики. Ну это известные там всем учимся считать, там дроби и тому подобное. Они в основном одноразовые, то есть ребенок там раз-два сыграл, и э, после этого играть ему неинтересно. Он эту тему выучил, все, ему э, к ней возвращаться уже смысла нет, так же, как неинтересно возвращаться к какой-либо главе какого-то учебника. Ну, второе направление игр – это игры профориентационные, игры э, деловые. Игры, в которых обязательно должен быть ведущий, психологический и тому подобное. Ну, вот здесь вот яркими игра профита это профориентационные, это игры с ведущим. Это здесь игра служит как а, такой базой для того, чтобы поглубже. Проще было человеку, то есть ведущему, погрузить играющих в какую-либо там глубокую тему, ну, например, там бизнес-симулятор или, ну, это по сути дела какие-то различные симуляторы профессии или там психологические поиски прохождения путей. Ну, то есть эти игры играть один ребенок не сможет, также с родителями играть не сможет, и преподаватели не все смогут с ними также разобраться ну следующий тип игр это вот как раз настольные игры которые семейные то есть это те игры которые можно использовать как в школе так можно использовать и дома например их можно применить для непосредственной проведения там вечеров с детьми и в некоторых случаях даже ребенок дети мой ну, даже один ребенок если игра на одного человека дети сами смогут в них поиграть они по идее ничем не отличаются от обычных настольных игр, но ну, обычных, которые там развлекательные, но внесут в себе обучающую и научную составляющую. Ну, здесь мы, например, видим эволюцию, то есть это самая, такая, может быть, известная серия игр, которая появилась э, в России. Она завязана на биологию, на теорию эволюции, и ну, в свою очередь у нее интересная механика, это просто интересная семейная игра. Вот еще одна игра, это генотип по горошку Менделя, только-только вот игра издана... Ну, вот в эффекты фикции игра. Это компанейская игра, но от четырех лет, но позволяющая развивать речь. Ну, экономикус это. Экономическая игра, микромир это, опять же, мы... Вот, кстати, к играм вот, микромир и генотип мы вернемся чуть позже, когда поговорим об издательствах. Ну, адмирал это историческая игра про морские сражения. Но это такая маленькая выборка, их гораздо больше, поэтому... Вы, если наберете там образовательные игры, развивающие игры, научные игры, вам выдаст огромное так, количество игр, которые существуют. Так, ну, какие издательства есть? Ну, начнем с, с такого самого научного издательства, издательства, на которое я сам ориентируюсь, это Genius Games. Это издательство выпускает игры, в которых очень глубокая научная составляющая. Они рассчитаны на достаточно старший такой возраст, они обычно рассчитывают на 14 лет, но ну, минимум там на 12 лет. Ну вот есть, конечно, на 8 лет, вот тоже Веруленс и так далее. Но когда я вот с ними общался, они сказали, что на игры там 12-14 лет, потому что у нас заложена туда научная база, которая изучается там в школах, там в старшей средней, старшей школе. Это издательство небольшое относительно, они издают игры в основном через краудфандинг и вот, ну вот одна из играл, которая клетка, если посмотреть сюда, вот Микромир, она Цитодис, она у них тоже была а, издана и в России. Если на сайт у них зайти, у них игр не так много, но у них игр есть на химию, на экологию и там они в основном такими занимаются больше науками неточными выходит так ну российские издательства издательства которые явно себя позиционируют как с научными играми это вот простые э, правила у них есть серия игр они вот просто наука называются они рассчитаны как раз на изучение каких-то либо отдельных составляющих ну например, вот русский язык падежи числа и так далее но ну, это начальная школа в основном они позиционируются на начальную школу и на дошкольное образование может быть, самое известное издательство «Банда умников», у которых также игры ну, по оформлению вообще развлекательно. они также позиционируют себя в основном на дошкольное и младшее школьное образование, у них э, огромное количество игр есть. Но в э, последнее время они так снизили такую активность именно в настольных играх, а больше-то уходят на онлайн-курсы, на методические тетради и тому подобное. Ну, это связано с тем, вообще забегая вперед, скажу, что настольный рынок, он именно научный настольный рынок, и научных настольных игр и рынок, он не сильно коммерчески такой успешный, и э, заниматься им э, нужно либо... На уровне даже хобби, вот как мы занимаемся, я занимаюсь своем издательстве, либо э, издавать эти игры на пробу, потому что коммерческого успеха они такого большого, сильного не имеют. Но, опять же, без, если эти игры не издавать, то тогда будет очень неинтересно. Так, э, ну вот наши издательство «Просто робот». У нас игры, там, есть, конечно, лесной завод совы, не только научные, но у нас, вот наша серия большая, это «Битва големов», у нас уже вышло в ней три игры. Мы химическую игру готовим, про нее расскажу. И вот игра электротехническая. Ну, и «Рыцарь против поработав», она такая более развлекательная, за загустена она на логическая игра, поэтому... А я ее так позиционирую посередине между научными и развлекательными играми. Вот и, ну, у нас правило такое, что мы издаем каждую новую игру с какими-либо видоизменением. Мы не допечатываем игры, то есть маленький тираж и получается у нас постоянно так уникальные издания есть. Ну, расскажу например, на нашем примере, что вообще такое научная игра и почему ее можно использовать в образовании. Ну, начну с того, что настольные игры в образовании использовать можно не только в доп. образовании. Именно многие считают, что оно а, ну, настольные игры там на продленке использовать, либо когда там дети поиграют э, на кружках э, где-нибудь, если надо завлечь там, между там занятиями на компьютере. А, нет, и с моей личной помощью, если посмотрите программу наши федеральные стандарты, то вы найдете, что, например, там по физике или там по другим предметам можно принять настольные игры прямо в образовательном процессе. И я, честно скажу, я рад, что я издалился новый диск, мы это дело пробили стандарты, поэтому нужно использовать игры у нас прямо на уроках. Ну, если вы посмотрим, перво, вот химическая игра, потому что вернемся потом уже к шным играм, то яркий пример вот Сон Менделеева, это игра, которую мы сейчас готовим. То есть, по факту, это обычная развлекательная игра, семейная игра, три в ряд, от 6 лет мы ее позиционируем на 2-4 игрока, где вам, по сути, надо собирать цепочку там, из трех элементов и там, зарабатывать очки. Но, если посмотрите внимательно, видите, что у нас здесь есть 4 Группа элементов наши, металлы, металлы, галогены и так далее. И каждый элемент, там, каждый вот компонент, он несет в себе еще дополнительно какую-то обучающую, либо научно-составляющую. В нашем случае это... Есть именно таблица Менделеева, оформление элементов по таблице, название там на латыни и а, описание этого элемента. То есть, по сути дела, каждая карта несет в себе не только информацию, что это просто очки какие-то дополнительные, но и а, несет в себе энциклопедические знания. И плюс тут еще не добавлено, у нас еще будут соединения, то есть еще дети параллельно еще изучают простейшие соединения там, на базе НО2 и так далее, co 2 из простых таких элементов ну и ну тут хотя четыре группы ну достаточно уже чтобы детей завлечь химией и чтобы они вот уже поиграли и потом полезли в ту же википедию посмотреть а может там что-нибудь поинтереснее есть какие-то там информация дополнительные и так далее вот или э, электротехническая игра не закоротит цепь Ну вот это уже старое издание сейчас мы готовим новое издание об этом тоже позднее скажу по факту дети собирают электрические цепи то есть батарейки есть лампочки, резисторы, диоды, светодиоды. И даже есть вот, герконы. Вот. Но дети параллельно изучают уже... В... Игра от 8 лет. Дети параллельно уже 8 лет изучают основу электрических цепей, которые они позднее будут изучать физики уже только в старших классах. И так как есть там вторая сторона, символьная, то можно поиграть просто как обычную настольную игру и с механикой э, собери цепочку так называемую но э, можно э, детей завлечь вообще электротехникой тут такой плюс что движок игры разработан так что все цепи реальные то есть если, например две лампочки поставлены э, в цепь с батарейками то они будут гореть например пол накала или там когда лампочка поставлена со светодиодом то она будет гореть также как если бы дети собрали цепь на этом с резистором собрали на макетной плате то есть мы постарались еще сделать э, еще и реализм такой физический то есть где но ну, эту игру уже используют в различных кружках там по электротехника дадите там на макетках что-то собирают и так далее потом садятся играют, и играют уже такие и дополнительно себе закрепляют знания которые получены по там основам электрических цепей на реальных там, физических макетных платах так. ну это вот что касается принципе настольных игр в образовании то есть они есть их издают, их мы, в том числе и наше издательство, и я будем издавать, и э, их очень, на самом деле, существуют не только даже, которые издаются игры, еще есть огромное количество игр, э, которые можно просто скачать, распечатать и использовать в образовательном процессе, это, ну, тоже в интернете все можете найти. Так, теперь поговорим о безмашинных методах обучения, ну, почему? Потому что это прямой ход, почему настольные игры э, вошли именно в мир информатики, э, программирования и робототехники если мы посмотрим на историю айти на историю преподавания информационных технологий то мы обнаружим вот даже вот на российском примере что изначально у нас все методы обучения были без машины но это связано было с тем что у нас компьютеров то не хватало тогда компьютеры были дорогие компьютеры домашние были недоступны и например тоже школьный алгоритмический язык киршова академика как раз он был для безмашинного курса информатики разработан, либо курс, на который, опять же, меня лично это курс, разработан Александром Дувановым, Роботланде различные там исполнители, кукарачи и так далее, которые выходили в в журнале Костер, они очень многих школьников и меня лично наставили на путь it технологий. Это также безмашинное обучение как раз исполнители программы, которые можно писать вручную и которые позже давали знания, которые можно потом было применить уже на компьютерах, на больших компьютерах. Вот. Но а, это направление не заглохло и самым известным оплагетом безмашинного обучения сейчас считается Тим Белл, это профессор Кантерберийского университета. Это университет в Новой Зеландии. Он, и у него есть такое направление: CS Он Плужит, компьютер Science Он То есть, это ну, как бы называют по-английски Screen Free, то есть без экранное обучение. То есть он сторонник того, что очень много методов, особенно методы, которые изучаются в теоретической информатике. А теоретическая информатика, она в принципе не должна требовать к себе использования компьютера. И очень много компьютерных вещей, которые мы изучаем на информатике, можно изучить гораздо проще за счет там, подвижных игр, за счет каких-то либо объяснений на... По, там материалах э, подручных и тому подобное. То есть простые вещи, они гораздо проще понимаются, чем если там ребенком посадим за компьютер и попытаемся им там показать, как это работает и зачем и тому подобное. Вот. Мне посчастливилось с UML общаться напрямую в Лондоне в 2013 году. И вот м -м, на нас, на участниках как раз слета Google Rise продемонстрировал там некоторые такие интересные части. Ну, вот яркий такой пример, который я сам использую на, уро... на занятиях со студентами. Это а, пример, показывающий работу с битами четности. Ну, то есть, по сути дела, это фокус. То есть, мы размещаем карточки там 5 на 5, просим, а, потом размещаем определенным образом дополнительные карточки. Ну, тут, соответственно, где красная карточка, там единица, белая карточка, это ноль. И если там посмотрите... Что э, количество карт, оно определяет, показывает, сколько у нас четных элементов здесь. То есть, по сути дела, это бит четности. И потом просим там студентов или там школьников перевернуть одну карточку. И за счет того, что мы видим изменения, мы легко определяем, в каком месте у нас... Э, Случился сбой по сути в передаче информации. Также очень хорошо объясняет, почему бит четности только единичную ошибку определяет и так далее. То есть это вот один только пример. Если зайти на сайт Practice Solutions, зайти на их книги, которые, кстати, переведены часть заданий на русский язык, там огромное количество, там и кодирование есть, там и передача информации и сетевые там технологии и тому подобное. То есть всем советую зайти посмотреть, почитать это. Очень такое интересное uh, решение. И uh, на самом деле сторонники безмашинного обучения, uh, они говорят то, что безмашинное обучение, во-первых, привносит uh, информатику в младшие классы, то есть вообще можно с, за школьниками начинать изучать. Оно гораздо более понятно для младших там, школьников и начальных там, классов 5-6 средней школы. И, опять же, оно решает проблемы с теми же наличием компьютеров, решает проблемы с гигиеническими требованиями требования того же СанПИНа, когда нельзя много детям работать за экраном, когда мы не можем уйти там, от какого-либо экранного времени. И решает проблемы опять с количеством практик, потому что вот то, что... вот мы используем без машины, мы можем прямо на уроке показать, мы можем заменить скучную лекцию, которую у нас часто сейчас, как у нас считают, у нас же информатизация, мы вместо учебника начинаем показывать презентацию на экране или там с проектора, по сути дела дети глаза портят, продолжают. Лучше заменить вот какими-либо такими активностями вместе с детьми прямо на уроке и изучить все это совместно. Вот. Поэтому без машинного обучения оно имеет право на жизнь, о нем написано достаточно много, если поищите на Хабре, я недавно в блоге компании RoboUniver универ писал статью то есть не я, мой, мой коллега писал с этим обезопасным обучением, просто введите в поисковике и найдете а, и эту информацию, там там все за и против этого метода рассказаны. А теперь вернемся именно к настольным играм по IT-технологиям, по информатике, программированию и робототехнике. Вообще история началась с того момента, когда появились домашние компьютеры. Как только появились компьютеры в свободном там, достаточно доступе, появилась необходимость обучать обучать не только детей, но и взрослых э, компьютерных технологиям. и тогда же начали появляться первые игры. Ну вот самую первую игру, которую настольную я нашел по этим технологиям, это вот игра э, Computer Rage, как раз 1977 года. Она, эта игра э, просто ходилка. Но опять же, если так посмотреть на нее, тут есть какие-то условия и так далее. То есть там надо было двигаться по компьютерной как бы по блок-схемам работы компьютера и дойти там до финала там, канала передачи данных и тому подобное. Ну, очень похожа там игра Computer Carpet, Computer Copper, это с 83 -го года, это игра по устройству уже физическому компьютера. тут есть там силиконовая долина, есть, есть горы вывода печати и так далее. То есть тоже ходилка, но изучая там остальные принципы компьютерных технологий. Позже э, игры стали развиваться э, такие более сложные. То есть это уже не, даже появились не чисто детские игры. Ну, вот, например, Put All Game это игра тоже ходилка, но рассчитана уже на более -таки старших школьников и даже студентов. Где вам также нужно было пытаться пойти по коду программы на бейсике. Вот дата-процессинг тоже игра из этой же серии, где вы, вы просто играли в блок-схемы. По факту у вас было игровое поле, где вместо там вот ходить на поле, где можно было ходить, была блок-схема. Так, ну, современные э, игры, такие более интересные, появились уже, в, э, там, я вообще считаю, начало 1994 год. Вообще для меня самой такой известной игрой, с которой вообще началось современное настольное строение по IT-играм. Это игра Ричарда Гарфилда, Робо Ралли. Это легендарная игра. Это первая игра на программирование роботов, которая была создана и которая, опять же, впоследствии я там скажу про ее переиздание. Игра сложнейшая. Игра рассчитанная на 12+. На самом деле игроки могли разбирать только 14+. И более. Но игра рассчитана там до 8 человек. Игра сделана математиком. Поэтому... Как он ее сам назывался, даже посмотреть на коробку написано "игра про управляемый хаос». Вот. Ну и вот 2005 год, например, игра си Jump". Это игра также на программировании на языке C. То есть вы скатываете с горы. По факту вы опять же идете по коду, написанному на языке Си. Это тоже такая интересная необычная игра, которая была сделана. Вот. Ну и понеслась. Например, 2013 год. Роберт, Роберт Туртлес Опять же, про игра, придуманная сотрудником Google, программистом Дэна Шапира. Это попытка перенести в настольный вариант нашу черепашку из лога. Попытка была удачная. Игра, конечно, рассчитана на маленьких детей, на дошкольников, потому что старшим школьнику она уже не неинтересна. Ну, максимум 7-8 лет от силы. На самом деле, уже и 7 лет, играть не сильно интересно. Тут, как оказалось, но для начального погружение там в теорию исполнителей она игра оказалась очень такой успешность собрала там миллион с копейками с несколько миллионов на кикстартере и последствия была куплена компания синфан и издается до сих пор а, twin sin вытошла в этом же году это игра также опять на про марс про роботов которые ищут кристаллы пытаются помешать другим на те кристаллы и также их надо программировать было вот. Ну, и такой пример, например, кода Farmers. Это игра 2016 года, где вам нужно это, по сути дела, змеи лестницы, но с примесью языка Ява. То есть, ну, можете там посмотреть. Это как раз вот эти года, 13, 14, 15, 16, когда этих игр стало проявляться огромное количество. Вот. Ну... Современные игры, это, перейдем уже к тому моменту, как бы вот в 2016 году как раз я сам издал первую игру свою ⁇ Битва Големов ⁇ но я в 2014 году придумал, опять же, посмотрев на робот Турглес. И после этого игры на программирование начали издаваться достаточно массово. Вообще механика программирования действий, она также не новая в настольных играх, что такое программирование действий, где вы выкладываете карты, последствия которых вы исполняете на а, игровом поле. То есть, по сути дела, вы укладываете какие-то действия, алгоритм, и он исполняется. Есть прямо игры, которые просто написано, что они на, обучают программированию. А есть игры, которые просто вы также выкладываете действия, но они не обучают программированию, не написано, но они то же самое, по сути, на программирование действий. Вот. Так, ну, опять же, возвращаясь к нашей самой такой известной компании, это компания SinFan, у нее, наверное, самая большая линейка игр они собрали на программирование, но это вот коды мастер, опять игра, она одиночная игра, больше головоломка, она для одного игрока, ну, в стиле Майнкрафта Роберт Уттлес, серия коды, коды OnBrain, коды Reef control и коды это тоже головоломки хакер тоже головоломка и potato Pirates, эта игра сделанная в индии в одном из университетов также выпускник kickstarter это игра на программирование на python это наверное, единственная игра на python которая достаточно такая имеет интересный такой игровой сетинг это компания Sinfan и их серия coding games также Игры были, вот например, Лавас и Бебби. Это по факту математическая игра, игра в стиле Роланд Райт, где нужно там очки было считать, писать. Но по историческому с историческим экскурсом как раз в первую числительную машину собранную или игра Квиркуют это тоже игра выпущена была в 2020 году или там в 2019 если не ошибаюсь, где мы программировали робот пылесосу который должен был в доме убираться, и которого мешали там домашние животные, там другие там, питомцы и тому подобное. Тут, по сути, так сбор заданий. Э, вот, например, тут Dust Bunnies, то есть вам нужно было роботом-пылесосом, там котик катается, собрать было всех пылевых кроликов. Вот тоже игра на программирование. Вот. Ну, вот тут вот такая интересная вещь, тут еще можете посмотреть вот, все эти игры, а, но здесь еще речь пойдет о таком уникуме э, как бы взлетевшей в звезда Вундеркинд, это сама Ира Мехта из США, она в 9 лет разработала игру э, Codes Bunny's, потом в 10 лет разработала игру Кодер майнс в 12 лет разработала еще следующую игру там про искусственный интеллект и все. Три игры выпустили через кикстартер на amazon продали и все игр больше не создавала наверное выросла вот ну здесь еще видно вот бит байт игра это по сути игра вере не верю но именно в стилистике компьютерной или э, игра Uh, вот робот Варс, тоже стратегическая игра. Uh, здесь тоже интересно, здесь язык программирования такой средний между Python и Yava, что такое вот команды даются. Здесь более такие используются не стандартные, там алгоритмические команды там, вперед, назад, лево, право, а более такой запись uh, близко к языкам программирования. Ну, вот ну, пример подвижной игры. То есть у нас те же самые черепашка, только мы все раскладываем на игровом поле, и у нас исполнителями являются дети. Тоже такой интересный пример современных игр. Вот это все продается до сих пор. Так, ну, Робо Ралли. Ее переиздали в 2016 году. К сожалению, в России недоступно. Русского издания не было. Ну, классика, жанр остается. Плюс красивые роботы. И игра шикарная. Ну, и также Рикошет Роботс. Это игра на логику. Причем игра на бесконечное количество игроков, и вот на уроках, кто ее использует, вообще хвалят, ну, там, 10 человек могут там целый класс посадить, они могут между собой начать там играть с этими, пытаясь вычислить логически, как роботы должны двигаться, это занять детей по исполнителям на целый урок, и, там, на два урока можно. Эту игру тоже советую. Так, ну, и вот новинки, опять же, вообще, вот эти первые две игры я про них недавно узнал, тут на этой неделе только что и а, вот EnterDespoodNet, это опять же игра от авторов по этой операции, ну, видно там по картошке, а это игра про сети и про хакеров. То есть здесь как раз уже немножко другой у нее направление, она больше рассчитана на изучение там сетевых взаимодействий, изучение глобальной сети, изучение взломов, защиты и так далее. Тюринг машин ⁇ математическая игра на отгадывание. Игра компанейская, по сути дела игра компанейская, типа Roll and Write, то есть вы пишете, там, отгадываете, то есть, ну, взяли механику боков и коров, взяли механику панчи, то есть вот шифра с э, вырезанными шифровальной карточек, и можно уже там командой, там, друг с другом поиграть, попытаться отгадать, что загадано на, на определенных там карточках, кто вперед отгадал, тот выиграл. Ну, Робот Синго, это вообще интересная такая игра, нашел Случайно, это игра издана в Шри-Ланке, Шри это игра про робота-пугало, который защищает бахчу с арбузами от различных вредителей из вражеского робота-пугало. То есть вы программируете робота, который должен на бахче спасти все арбузы от того, чтобы их кто-то украдет, там съедят и так далее. То есть это тоже такая игра, написано, что обучает программированию. Россия. Что есть у нас в России? А, ну, начну с того, что битва Глеамов у меня появилась в 2014 году. Потом в 2016 году, в 2017 году банда умников издала Прогеры. На Марсе программирование. А, позже издала издательство ⁇ Звезда ⁇ Тумана Съежа на программирование. И ну, вот пример с Прогерами появилась игра «Такси». ⁇ Такси ⁇ Такси это для маленьких. Это, там 6 лет, 7 лет, кому же уже говорят, неинтересно. Это просто базовый алгоритм базовое движение исполнителей тумана сижа прогеры битва големов как у меня это программирование действий то есть вы укладываете программу и а, по ней уже там выполнять какие-либо действия на игровом поле вашими а, игровыми персонажами вот здесь вот это марсоходы здесь это космонавты у меня это боевые паровые роботы вот и а, в прошлом году появилась игра мари это головоломки это набор заданий это попытка перенести вот эти компьютерные там, коды, орк и так далее. Задание именно в настольный вид, где игра для одного игрока, где вам нужно решать головоломки. Вот. Ну и моя битва големов, она была, последняя версия, сделана в стиле Scratch. Здесь, как видите, тоже есть условия, есть циклы, есть... Прямо тоже головоломки отдельные. Ну здесь задача, что у вас есть боевые роботы, вы укладываете для них программный код. И э, ваша задача повредить, как бы, вывести из строя соперника, который наносится повреждения, из-за тут у вас у роботов, также они выходят из строя какие-то либо компоненты, и получается это и игра на обучение программированию. Э, робототехники, почему робототехники? Потому что э, у нас дети современные, они плохо понимают... Вот расположение пространстве а здесь нужно давать команды примерно такие же то есть вперед назад лево вправо и выкладывать программу также как поддаются вот для роботов позже уже которые вот, реальные физически вот ну алгоритмика здесь никуда не девается то есть это современные вот игры которые у нас существуют вот. так ну вот кратко о том что у нас есть то есть в России, как скажу, сейчас доступно в продаже, скорее всего Proger, Такси Мари и так далее, Битва Глемов у меня еще можно найти остатки они есть, например самая первая версия есть в Linux Центре, и кстати, вот, вторая и третья версия у меня какого три -то издания тоже можно еще найти в интернет-магазинах но ну, мы в планах уже переиздать игру на в новом сеттинге тоже хотим космос затронуть у нас големы поедут в космос, то есть мы перенесемся на, а, на другую планету, и там уже добавим там интересные тоже такие моменты, и скорее всего вернемся к к схему Так, вот, что почитать, где найти дополнительную информацию по этим играм, и вообще где можно там с нами связаться, там со мной связаться, задать вопросы и тому подобное. Так. Вот смотрите, здесь эта информация есть. Я презентацию, надеюсь, у нас также разошлют то, что вот это есть. То есть это блок на Дзен, группа ВК, группа в Телеграм. Там я постоянно публикую информацию не только о настольных играх, не только об образовательных играх, но и о э, дополнительных э, каких-то моментах, касаемых робототехники, свободного пола, конструкторах электронных э, и так далее. То есть э, очень много информации мы публикуем постоянно. Ну и разработки наших новых игр. Это опять же Дзен, ВК и Телеграм. Канала на YouTube и Рутубе. Ну, в ВК они также продублированы. Здесь видеоролики, правила игр. И когда игра новые выходят, там какая-то дополнительная интересная информация. Ну, Рутуб только-только развиваем, соответственно. Теперь, забегая вперед, где взять, опять же, наши игры будет. Пока не, как я сказал, только остатки можно найти. Почему? Потому что... Из текущих событий мы не в этом году не смогли издавать примерно полгода. Типографии не знали, какие будут цены. Никто не понимал, какие будут расходники, материалы и так далее. Сейчас все понятно, но сейчас, как бы если по правилам. Скажу так, если до ноября, до октября месяца не разместить заказ в типографиях, вам его никто не напечатает а сейчас в Новый год. Они все загружены там подарочными и прочими вещами. Поэтому мы игры будем выпускать уже а, в следующем году. А, но, а, но здесь какая есть вещь. Если вот по форме напишите, что хотите предзаказ, если наберется там человек 150-200 желающих заказать игры, то мы можем издать их гораздо быстрее. А Смотрите, почему нет продажи? Я говорю, проблема в том, что, как сказал, их уже все продали, а новые игры мы допечатать не могли там по определенным причинам, потому что типографии нам смогли сказать, какие будут цены печать только там в летом этого года. Мы просто не успевали подготовить до того, чтобы запустить краудфандинг и запустить печать. И, как я сказал, если в октябре не размещать заказ, все, то есть до нового года типография просто заказы не будет печатать и принимать. Поэтому мы сейчас только вот готовим химию, химию, скорее всего, краудфандинг запустим на следующей неделе и разместим уже после января заказ, и там в феврале к концу февраля нам игры напечатают потому что цикл печати игр от 20 до 40 дней ну сейчас 60 даже не доставят вот мы просто физически из-за текущих событий не смогли в этом году сделать игры которые хотели а никто не думал что их раскупят То есть у нас еще игр где-то в сентябре были еще в магазинах и все, а все в октябре они исчезли Потому что у нас тираж маленький, 500 штук всего лишь мы заказываем, больше мы не можем, у нас тоже спонсоров нету, чисто за счет краудфандинга выживает издательство, и поэтому игры печатаем такими маленькими тиражами, поэтому они и становятся дефицитом. Вот я говорю сказать так, вот если сделать предзаказ, если набирается достаточно людей на предзаказ, мы можем разом запустить игры в типа, печать, минуя краудфандинг, это соответственно... Мы можем уже получить вот эти все новые версии. На самом деле, вот химия битва големов «Закрыти цепь», «Закрыти цепь» она готова почти. Там осталась коробка. Битва големов также почти готова. То есть, по факту, нам их только скомпоновать, и отдать типографию. Все будет готово. То есть, вопрос только в этом. Да. Поэтому и по ссылкам на сайте уже нигде и нету Тут... Увы, увы, увы. На, говорю, можно найти вот та же битва големов, она была в э, Краснодаре. И, как сказал, в linux центре Есть первое издание, по факту, они даже первое издание, но может, даже, даже больше зайдет. Там используется именно, может, оформление такое не самое красивое, но используется блок схемы. Вот. А не закрыти цепь, да, они еще тоже где-то должны быть. То есть, если ответил на вопрос, то, да вот так ну вот кратенько все если есть вопросы можно задать я в чате вижу контакты вот есть у нас как говорится сайт опять же также смотрите у нас он переезжает впоследствии до да переедет мы анонсируем все игры это до нового года как раз будет информация по всем вот, варианта битвы големов ну могу сказать так что битва големов будет в космосе добавится туда интересные такие вещи ну во первых улучшим понимание детьми карт, сколько там слотов занимать будут и так далее, и добавим интересную вещи, там, потерю сигнала, гравитацию и прочее, там, полез, что, если, чтобы разнообразить сам игровой процесс. Но не закоротить цепь, тоже ее просто улучшили, убрав сложные для понимания детьми, и сложные для расчета варианты, с, когда возникали после, параллельные соединения. Сейчас только последовательные соединения, поэтому игра становится динамичной. Вот, ну и то, что было в дополнение, то, что было только для краудфандинга, уже будет внутри э, самой игры. Пока три игры, пока три игры, но, опять же, мы всегда рады предложениям по интересным механикам и играм. И если, давайте я сейчас вернусь э, к нашей химической игре, э, к Сну Менделеева, то, если посмотрите, здесь игра... вот есть союз арбуз то есть это внешняя разработка это наша первая попытка когда мы только упаковывали игру и делали к ней научную составляющую а механику предложили и его вот часть оформления предложили сами авторы поэтому если у вас какая-то есть идея по научной игре если вы считаете что она интересна напишите нам Мы с этим делом всегда внимательно все рассматриваем эти предложения и рады э, будем там выпустить игры потому что так а контакт так давайте сейчас я вытащу ну давайте вот снова смотрите пишите в любой вот хоть куда пишите то есть видно да контакты то есть везде просто робот. Вот смотрите, просто робот в vk.com, просто робот в телеграмме, просто робот руна. Тут, вы, к сожалению, у меня вы, увели вы, канал вы, да? там в телеграме. Да? То есть можете туда писать личное сообщения вы, и так вы, далее. далее. Вот. Робот, робот, в робот, так. А, лично я тут к сожалению сейчас лично я не даю по одной простой причине у меня а, где-то порядка восьми проектов в работе по работе я поэтому личный канал не даю мне потому что там невозможно будет читать вот просто напишите на что то есть на инфо просто робот напишите вот либо на в канал ну можете меня найти я везде к деньги то есть опять же я везде у меня никак и деньги он стандартный опять же в ВК зайдете просто робот там у тебя есть ВК. Вот. просто телеграмм скорее всего могу не ответить к сожалению у меня там небольшой блок на общение потому что у меня только рабочих чатов что 20. Вот. что я IT шник который занимается дополнительными вещами вот. Mm -hmm. Так. Занимается... Ну, давайте, если еще вопросы есть. Так, ну я сейчас посмотрю. У меня может там телеграм-канал-то не сильно и закрыт. Наш просто роботовский. Так, просто робот. Так. Uh -huh. ну, давайте, если еще вопросы есть. Так. Так, ну я сейчас посмотрю. У меня может там телеграм-канал-то не сильно и закрыт, mm -hmm. Сейчас наш... посмотрим. Уведомление. ну лучше вк то написать. Лучше ВК написать, потому что здесь, кстати, кстати, наверное, нет возможности написать напрямую в личку. Так, управление каналом, сейчас посмотрю. Так, тип канала публичный. Да, здесь нету, к сожалению. Так, так ну, коллеги, если вопросов нет... Что на сегодня предлагают нашу такую мини-лекцию закончить так я вот сейчас оставлю вот здесь так, ну, конечно, свои контакты чтобы у меня были в конце они если интересно пишите говорю просто на почту вот в ВК меня найти можно и доме в соцсетях я там везде есть похож на себя вот картинка на самом начале была единственное что говорю могу не сразу ответить потому что конец года проект и не всегда успеваю всем отвечать ну судить всегда все можно. еще раз спасибо всем кто смотрел нас презентацию я коллегам которые мне предоставили возможность рассказать вот дам вот эту надеюсь они тоже ее разошлют вам и если будет интересно что-то еще узнать по не только по играм например по безмашинному обучению по робототехники по другим то направлениям которыми я занимаюсь по истории там электрических конструкторов и так далее а, просто с, напишите мне скажите я с удовольствием вам об этом расскажу Все. коллеги давайте до новых встреч